Короче, ребят, история такая. Вот отсюда я сейчас переходил. Сейчас у нас время 2.08. Примерно 5 минут назад переходил с той стороны. Вот в эту сторону. Вот где у нас находится Макдональдс. И вот эта машина сбила меня прямо на пешеходном переходе. Вот здесь. Я прямо залетел на нее. Сейчас я запишу, у нее повреждения есть. Вот его номер. NHK 856. Сейчас я запишу повреждения, которые остались у этого автомобиля от меня. Вот эти повреждения, видите? Вот это вот черные полосы от меня. И вот это, не знаю, от меня или не от меня, но вот это, я думаю, точно от меня, да, от моих джинсов. Вот у меня черные джинсы, и вот это от меня. Я прямо залетел на, прямо ей на капот водителя. Водитель вышел, начал, значит, говорить о том, что, чувак, да ты окей, ты окей, все с тобой нормально, ты можешь идти дальше. Я говорю, ну нет, я не окей, я реально не окей, я не чувствую себя хорошо, я не чувствую себя без... Мо? I, I don't I don't right? talking about huh? money. Huh? I Why don't you talking. make like this? I w I, w I was going with the two kilometers right? two kilometers. Okay? Is that That's Because okay. I don't feeling good right now. You don't feeling good? Right? Yeah, I don't feeling oh, good. Don't feeling good right? yeah. I, I, I broke your leg with. I, I don't know. I need a check. Huh? Yeah. You gonna make money like this, right? I, don't, I need money. don't need the money. I don't talking call, about money. I take you to the hospital now. Yeah. No yeah. No can problem, you take? No problem. no problem. Why you call the police? Call the the police? Because I'm asking to uh, you. Yeah. You said, Hey, you can call. No problem. talking у вас Я не чувствую себя хорошо Я не знаю, что произошло с моим Я уже Короче, ребят, uh, и, значит, переходила дорога вот на этом пешеходном переходе. Вы видите, это реальный пешеходный переход. Чувак меня сбил, и он еще выходит, и мне начинает предъявлять претензии. А что ты, чувак, ты нормально, давай иди. В смысле я нормально? Ну, вообще-то а я не чувствую себя хорошо. И я не знаю, что с моей ногой. Это первое. А второе... А... А что я должен делать? Ну, то есть, подождите, чуваки какие-то меня на пешеходном переходе будут сбивать, я не помню, то ли он разговаривает по телефону, в руках у него телефон был, это очевидно, то ли он в телефоне что-то переписывался, но это факт, это, это было, я это, я это помню, когда я у него на капоте вот здесь уже висел, ребят, это хорошо, еще подскочил, вот видите, да, я подскочил туда, а если бы я не подскочил, если бы он переехал? Я, говорит, ехал 2 км в час. Да я не знаю, сколько ты ехал, 2 или, или, или 8, меня это мало волнует. Ты меня сбил на пешеходном переходе, пожалуйста, ответь за это. Он говорит, а что ты хочешь? Да не хочешь, дать тебе денег. Да не нужны мне деньги, я хочу справедливости. Что предусмотрено законом, то, пожалуйста, давайте и, а, и сделаем. Я вызвал полицию, я сообщил в полицию. У меня нога болит сейчас, я об этом тоже сообщил. Полиция пообщалась с ним, а он со своими таксистами на, на их родном языке начинает объясняться и говорит, что типа, да, там все нормально, он ни при чем, я ни при чем, типа, вот, у, меня, у меня дружки подтвердят. Дружки твои подтвердят, но камеры, я уверен, на этом оживленном перекрестке точно есть, которые, которые покажут, что на самом деле было. На самом деле было, я вам объяснил, как. Я не могу переходить иначе, где-то в другом месте, чем на пешеходном переходе. Короче, ладно, я в любом случае, ну... Более-менее в порядке, нога, наверное, точно не сломана, но неприятная ситуация, когда выходит быка, еще начинает на меня боковать, а вокруг куча ребят, да, и говорит, что ты хочешь, тебя, тебя, говорит, отвезти в emergency, ну, вообще-то ты должен был это предложить, а он не предложил, он говорит, что хочешь, что я делаю, звони в полицию, но ну, я и позвонила что мне остается делать, ладно, ждем полицию, что делать, сейчас присяду здесь, что ли, где присесть-то, где меня не шибут еще, блин, куда присесть, я не знаю, куда присесть, Давай, я облакочусь здесь, жду полицию. Итак, ребята, отчитываюсь 10 Десять минут с момента звонка, пока никого. Хотя город не такой большой. Она, как мы понимаем, ну да ладно, ждем дальше, ждем дальше. Эти ребята, в принципе, ведут себя спокойно. Подошли один раз, вот, видимо, посчитали, что мне нужны деньги. Но мне ваши деньги не нужны, ребята. Я просто хочу, чтобы все было по закону. Как по закону? Пишешь заявление, проводит расследование, а дальше принимает решение? Ну, значит так. Все, значит так. Откупишься ты там... Ментам эти деньги передашь, которые ты хотел мне дать, я не против, решай вопрос, как ты считаешь нужным, как у вас тут принято, но я, чтобы моя совесть была чиста и спокойна, сделаю все, что от меня нужно, чтобы они, вот эти таксисты, не думали, что мы такие беззащитные, безалаберные, какие-то пугливые туристы из России приехали. И, значит, не можем дать отпора никаким местным, как они любят говорить, местным. Ну, местные вы, ну, молодцы, крутые парни местные. А я не местный, и что же, буду действовать так, как э, того полагает закон, предпринимать все, все необходимые меры для того, чтобы в рамках закона наказать человека, который на пешеходном переходе, ребята, черт возьми, где бы я шел? Я, он вот так вот ехал, так же, как этот, видите, без поворотника тот же. Вот на такой же скорости залетал. Еще слава богу, что я как-то так, я не знаю, как это произошло, ребят, подпрыгнуть сумел или как. А если бы я под колесами, то есть он минимум меня до конца вот до сюда проволок бы, ну, соответственно, понимаете, ну, то есть это страшная вещь, я не хочу даже обсуждать, ребята, с вами, если вдруг кто-то хочет со мной поспорить, стоило ли вызывать полицию, стоило ли вот таким образом там, как бы, ну, наказывать, проучивать, как угодно это называть, я не хочу даже эти вещи обсуждать, я делаю все, что необходимо, все, что я должен сделать, все, что в рамках закона, если мы будем обсуждать то, а что бы было, если бы я сейчас пошел бы дальше? Тогда давайте обсудим, а что бы было, если бы я не подскочил, если бы не оказался на капоте? Давайте, может быть, это обсудим. А вот потом уже сразу все сомнения развеются относительно того, стоило звать полицию или не стоило. А самое главное, ребят, что изначально, когда он только на меня наехал, он говорит, «Да что ты делаешь, что хочешь, в полицию звони? Да пожалуйста, звони». То есть никаких предложений реально мне помочь, хотя это было бы совершенно справедливо сказать, «Ну, парень, что случилось? Ну, извини, пожалуйста». Мне помочь никаких не было. Ну, какие-то трюкачи-циркачи ходят с телефоном, меня фотографируют теперь. Ну и что, чувак? Ну и что? Да, я сижу на... на... Потому что мне плохо. Посидел, пофотографировал. Как, как это весело. Серьезно, да? Вот так вы относитесь к своим туристам? Да, пофигу, ребят. Туристам, не туристам? Мне навредил человек, совершил правонарушение. Я не могу никак иначе поступить. Тем более с таким хамом, который... Еще и дерзить мне вышел, а что ты? Да ладно, хорош, все, иди, что ты? Я говорю, ты, чувак, ты что в телефон смотришь? Он говорит, ты должен был остановиться, посмотреть по сторонам. Я говорю, я вообще-то это сделал, а вот ты не остановился, не посмотрел по сторонам. Ты как в телефоне сидел, как, знаете, по своей привычке, привык, все повороты здесь уже знает, просто залетает на ходу. А если, блин, ребенок был? Ну, ну страшно, ребят, раскручивает эту ситуацию, очень страшно. Поэтому хорошо, что более-менее спокойно все обошлось, но в следующий раз а, атакшение такое же он проявит и к вам. А я, наоборот, хочу, чтобы этого не происходило Чтобы вы в подобные ситуации не попадали Чтобы этого в последующем не случалось и, и все, и мы, пешеходы, и вы, водители, были более осторожны и бдительны Ребят, спустя 15 минут полиция проехала мимо Она, видимо, перепутала, не туда поехала Или это, может быть, не тот патрульный автомобиль был Потому что они ночью все с мигалками ездят. Изначально, конечно, складывается впечатление, что они все здесь за своих будут. Потому что они на родном языке говорят. Те говорят, что у нас вот тут есть свидетели. Все-все-все нормально. Этот чувак вообще сам виноват. С другой стороны, как они могут, ну, то есть на черное сказать белое, да? Когда я переходил на пешеходный переход. Но хотя он меня пытается убедить в том, что это я не убедился в том, что нет машин. А не он не убедился в том, что нет пешеходов. Что, ко мне так никто не подходит. Видимо, они не понимают, кому подходить. Пойду, подойду сам. Что делать? Чем не ждать-то? Халло. Километра mm я -hmm. уронил mm мандузер. -hmm. Я забрать буду. Я буду. Я буду. Я буду. Я буду. Я Я Я Куча свидетелей, видит, сразу есть, которые, конечно, дадут нужные показания, они же таксисты. Но вроде бы пока, насколько я понимаю, особых противоречий нет. Он действительно подтверждает, что он ехал оттуда и говорит, говорит о том, что я шел вот здесь, якобы я был в телефоне, а он, ну, конечно, он не был в телефоне, конечно, он был сосредоточен на дороге, это понятно. Ну, да ладно. Моя задача сейчас – все описать, все рассказать. Видите, он рассказывает, где он был, как он шел. Вот этот водитель меня фотографировал почему-то. Не знаю, почему, чем я так его привлек внимание. Да, вот, как видите, шесть свидетелей, все есть, все подтвердят, что надо. Кто свидетель я свидетель а что случилось да вот это вот как раз про это я сделал все что необходимо было но если вы такие честные и с вами все так в порядке зачем же ты мне говорил полицию не надо вызывать а это я еще туда пошел наверное да, да. здесь наверняка где-то есть видеокамеры я думаю это вообще чувака не было кстати да, сейчас они покажут, где я шел И, Собственно, это будет сложно Ну да, это так Да, примерно так Видите, объясняет, где был. Да, это так и было. Примерно я там стоял. Примерно я там был, да. Почему? Почему? Кто ты? Ты Cannot, uh, I'm, just, he, I'm just, I'm just am am recording. To you are not allowed. To, okay, okay. Not allowed. I don't want to ask him to you. I ask him to. Yeah, police. You are allowed to to record me, but not that person here. Yeah, no problem. Okay. I don't record you and me. Okay. No. no. Okay. Not show any anything here. Okay. You are not allowed. Yeah, They probably. have the right. To, why? Because it's personal details. Okay. There is a law. But I don't know his name or family name. You name. are not allowed. Oh, okay. Okay. I can I can go on to you, taxi. right? I, taxi, that's true. I, okay. I don't ask him to you. I I talk yeah, him to the police. police. Yeah, no problem. yeah no problem. You can go to the court yeah. if you want. Yeah. Yeah. Yeah. And you, if you want, yeah. I will go yeah. to the court. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. To the court. Yeah. But first, yeah. I want to take a report. try To make money. now, make I don't talking to you, my friend. To make easier the situation, close the phone. To talk. Okay? Yeah. Close the phone. yeah, can I can I record it to me? Just for me. Yeah, for me on the first uh, face camera. Yeah, why do you need to do that? Uh, Видно, вам нет, ребят, водитель уезжает. Короче, там такие разборки были, капец. В общем, вот этот приехал полицейский. Я это все дело снимал до тех пор, пока это было возможно. Потом они начали на полицейского наезжать. А какого фига он снимает? Почему он снимает видео? Скажи ему, чтобы не снимал. Полицейский тут начинает на меня. Ну, как наезжать? Ну, так вот, очень осторожно меня поправлять относительно того, что я записываю видео. Говорит, чувак, ты не можешь записывать видео. Ты, блин, горло болит, потому что ничего не выздоровел. Чувак, ты не можешь записывать видео. Блин, два, два с половиной часа уже, поэтому засыпаю. Чувак, ты не можешь записывать видео, потому что это их личные данные. Я говорю, а что? Ну, там что-то на видео попало, я не помню, я еще не просматривал. Я говорю, я имя, фамилию их не спрашиваю. Что ты имеешь в виду? Ну, ты лицо его записываешь. Говорю, что мы на Кипре находимся, в туристической зоне? Ну, короче, ладно. Они тут стревают, все, понимаете, пытаются что-то там 5 копеек свои ставить, вот эти вот местные таксисты. Но, но между тем... Как я понимаю, более-менее они так вроде правдивую историю рассказывали. Типа, ну, он показывал, где я находился на самом деле, кто меня сбил. Но, тем не менее, свои пять копеек вставляли. Типа, да он сам он не смотрел по сторонам. Я... И для меня было важно, и этот момент я озвучил несколько раз, чтобы они на меня не наклеветали относительно того, что я хотел денег. Я говорю, чувак, а он сначала полицейскому говорит, я тебе предлагал денег. Я говорю, а я что сказал? Ты сказал нет. И потом в конце, когда уже полицейский говорит, ну ладно, окей, чувак, что мы делаем? Ну... Я не скажу, что чувствовалась такая презятость полицейского. Но, ну, явно чувствовалась. Но она прочувствовалась в конце, когда он говорит, ну, тут либо мы сейчас едем. Как, как это называется в Америке называется это репорт. Репорт составит, ну, типа заявление. А здесь он как фишинг какой-то. Он говорит «ты хочешь фишинг какой-то делать?». Я говорю «что такое фишинг?». Рыба, что ли что это такое? Он говорит «ну типа репорт». Я говорю «репорт», он говорит «ну типа репорт». Ну, это тогда надо ехать в полицию, тогда надо его забирать, мы там надолго задержимся. Знаете, начинает качели качать. «Что ты хочешь? Ты типа деньги хочешь или что ты хочешь?» Я говорю, «Чуваки, вы, вам, наверное, сложно понять, но я не хочу денег, я хочу справедливости». Я не знаю, как это объяснить ему, потому что не ни у них английского стопроцентного нет, не у меня. И, короче, пытаюсь объяснить. Но в общем, те пытаются встревать. Я говорю, «Чуваки, я с вами вообще не разговариваю, замолчите». Полицейский меня уводит, им, им говорит, заткнитесь, типа, они замолкают. В общем, мы долго качели-качали, потом они все подходят, чувак, извини, меня так зовут, меня так зовут. Ну, это понятно, что это такие, как, как слезы проститутки, знаете, извините уже за сравнение. Типа, такие, знаете, да ладно, чувак, да что ты, да все нормально, но мы же сразу тебе сказали, ты нормальный ты окей. Я говорю, я тебе что сказал? Ты сказал, ты но окей Я говорю, not окей правильно, я не окей. Я себя неважно чувствую. А почему ты мне не предложил в больницу проехать, Да, ты отеля меня довести. Сейчас ты мне говоришь, когда полицейский приехал, и когда я уже вызвал, когда вы описались, когда я начал звонить, они описались. А полицейский мне сказал, у нас здесь камера по кругу, мы завтра все посмотрим и увидим. Если кто-то из вас врет, то вы заплатите государству за нашу работу. Я говорю, нет проблем, я не вру. Он говорит, Потому что они говорят, что ты врешь. Я не знаю, в чем я вру. Я говорю, ну вы же посмотрите камеру, поэтому я не боюсь. Я говорю, на все согласен. Вы посмотрите камеру, завтра во всем убедитесь, что я переходил дорогу в положенном месте. Короче, в итоге полицейские что вы хотите, как эти начали п -п плакать. У меня дочка, у меня это. Но в итоге я так, я, я боялся за свою ногу. Больше-то я особо ни за что не переживал. Ну и боялся за отношения. Я им сказал это, ребят, жалко, там записывать они не разрешили. Но я сказал, что, ребята, вы не думайте, что мы русские туристы приехали, мы бесправные. Мы такие приехали, за себя постоять не можем. Пожалуйста, вы так не считайте. Не считайте, что мы такие вот бедные, несчастные и никуда обратиться не можем. Я говорю, я вас никого не боюсь. Ни тебя я не боюсь, ни вас толпу человек, ни полицейского этого. Они мне говорят, они полицейскому говорят, он видео записывай, удаляй. Мне говорят, полицейские мне говорят, ты можешь записывать только меня и себя. Я говорю, окей, я буду тебя записывать. Ну, пожалуйста, убери камеру, пожалуйста, они не хотят, чтобы ты их записывать и, на... и потом они по-своему говорят на своем языке, но в общем-то все было понятно» по жестам, они говорят ему, а он записывал нас, пускай он удалит, и мне мент говорит, покажи видео, я говорю, я тебе ничего не буду показывать, но у меня блокировка на телефоне, кстати, что ты мне сделаешь, отберешь телефон у меня, а когда он узнал, что я из Америки, я полицейскому сказал, что я из Америки, он говорит, чего, я говорю, из Америки, из Америки, я говорю, да, и он вообще потух, то есть у него вообще, то есть поняли, ребят какая это, какая все-таки да, имеется, имеется такая маленькая разница, когда ты из России, то вроде бы он такой напыщенный, снимать нельзя, то да все А потом в конце, когда он говорит, а что-то где, откуда из, Амер... из Америки? М -м -м, такой немножко приутих, понимаете? Не знаю, может, мне показался или хочется так казаться. Ну, короче, вот такая система, ребят. Так что в конце, в итоге, что будем делать? Метод Коксис начал, ну, пожалуйста, он, давайте не будем, я дочка, не будем у меня семью рушить. Я говорю, чувак, я говорю, я к тебе вообще претензий не имею, если бы ты сразу мне сказал о том, что, извини, пожалуйста, так случилось, ну, засмотрелся в телефон, давайте в клинику отвезу, если что-то нужно, довезу, то я вообще бы, Саша, сошлись с тобой на, вообще, на нет, да, но ты же мне этого не сказал, ты мне начал говорить, что ты хочешь, полицию, давай вызывай, что ты хочешь, давай звони, какую хочешь твоей подбежала, да, в итоге у меня довозят, сейчас говорит, пожалуйста, удали видео, пожалуйста, удали, он меня начал уговаривать таксист. И я просто понимаю, что я с ним трачу время, я уже засыпаю, думаю, с вами бы видео записать. Я говорю, чувак, я не могу его удалить. А почему то не можешь? Ты сейчас опубликуешь на ютубе. Это мое право, где хочу, там опубликую. И на ютубе, в инстаграме, где захочу. Я говорю, а ты можешь потом в суд обратиться. И мент мне тоже. Удали. Кого-то что-то не нравится? Идите в суд. Он говорит, так ты тоже иди в суд. Чего ты к полиции вызвал? Я говорю, ну так я не знаю, как это работает. На Кипре я не знаю, как это работает. Изначально я вызвал полицию, а потом... Надо будет в суд, я в суд обращусь. Ребята, это, это смахивает, чуть-чуть так вот отдает России, когда... Полицейский говорит, ты не можешь записывать лица. Ну, с чего вдруг? Мы в туристической стране находимся. Я когда иду, я что? Спрашиваю у людей: можно ли у вас записывать? А можно ли ваше лицо будет в кадре? Ну, нет, конечно. Я говорю, ты, если что-то надо, ты можешь сейчас полицию сейчас же прям вызвать, пока я в машине. Или я давай вызову. Не надо, не надо, все. Он говорит: А почему ты не хочешь удалять? Я говорю: ты, потому что я не знаю, что ты сделаешь. Ты завтра возьмешь с утра в полицию, позвонишь и переобуешься в воздухе. Твои шесть дружков подтвердят, что, оказывается, это я бежал на машину, и на капот прыгнул к тебе. Ну, короче, он говорит,. Да нет, я, я понимаю, что на тебя повлияет. Сейчас он мне говорит, ты, говорит, не пьяный, ты ничего, от тебя не пахнет, ты трезвый, абсолютно здоровый человек. То я понимаю, что в этой ситуации ты прав. Типа, он мне сейчас уже в машине, когда один говорит, без камеры, таксист. Я говорю, ладно, чувак, давай, все, до свидания, давай, пойдем уже домой спать, и уже поздно. Такие дела, ребят, так что... Какое суть из этого всего видео? Будьте внимательны, смотрим по сторонам, несмотря на то, что какой бы мы стране не были, хотя я считал, что здесь тоже все вообще идеально. Ну вот, как мы видим, но в своем собственном примере, я как обычно жизнь меня учит. Не даем ребят себя в обиду. Вот что самое главное. Мне обидно, когда, когда кто-то спустя рукава, там, ну ладно, ну и что, не надо, нифига подобного, ребят. Они должны понимать, что они за свои, свои действия всегда поплатятся. Местные они, двухместные, пятиместные. Какие бы они ни были, мы за себя всегда можем постоять, ребят. Короче, ребята, прошло примерно, наверное, неделя, может быть, с момента, когда таксисты меня, на меня наехали на пешеходном переходе. Что вы думаете? Я нахожусь сейчас в Грузии, у меня очень болит нога. Каждый вечер, когда я значит, весь день хожу-хожу-хожу, левая нога начинает сильно болеть в районе голени. И вы знаете, я устал это терпеть, хватит это терпеть. И я обратился в медицинское учреждение, звонил свою страховую компанию, они мне назначили, обследуют вот в этой большой клинике. И я сходил, обследовался... Значит, провели рентген, посмотрели на мой ногу, сказали, что с костью все в порядке, но с мышечной тканью не совсем все в порядке. Назначили какие-то таблетки, гели... Ну и сказали, что если через 10 дней это не пройдет, тогда повторно обратиться, будем какие-то дополнительные обследования проводить Но вот сейчас вроде более-менее, к вечеру просто нога ноет, вообще невыносимо Так что, ребят, все это дело не шутки, все это серьезные вещи, спустя рукава к этому не относимся Ну и поступаем, наверное, так, как поступил я, мне кажется, я совершенно правильно поступил, вызвал полицию, обратился, зафиксировал Ну и вот, видите, через 10 дней это аукнулось, или может быть через неделю, ну да ладно, пойдем дальше